Зачем? Рука к чему ты губишь розу, Как не священ любовный пир, Надломлен стан, Зачем так прозу Поэзия привносит в мир Бог все устроил соразмерно, Сознанию созвучен дух, Но и Господь не знает верно, Как обуздать свободу рук. Шипами нас встречает роза, колючестью удручена, И прячет слезы жертва прозы, но вольность рук обречена.